День знаний отмечают не только студенты, но и лицеисты Казанского федерального университета. Смотрим. День знаний начался с праздничного торжества в лицее имени Лобачевского. На школьной линейке собрались 11-классники, будущие выпускники и абитуриенты. Поздравили их заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. С этого года... Мы начали выстраивать индивидуальные треки для наших выпускников лицеев, чтобы, приходя в на университет, вы могли быстрее адаптироваться и переходить из курса на курс, быстрее достижения своей заметной цели. Поэтому дай Бог, чтобы у вас были амбиции, Первый звонок в новом учебном году прозвенел и в IT-лицее, который впервые отметил День знаний в статусе специализированного учебно-научного центра. Особый трепет в этот день чувствуют не только будущие выпускники, но и их учителя, по чьим чутким крылом они будут готовиться к предстоящим экзаменам. Я учусь здесь, получается, пятый год, но в этом году я буду жить дома. Ну а в целом интернат – это весело. Совместные прогулки, совместное приготовление уроков. Хочу насладиться последним учебным годом, так скажем. И сегодняшний праздник, он для меня тоже очень важный. Почему я три года не была классным руководителем, а в этом году я снова классный руководитель. физик математический класс. Мои ребята, все олимпиадники в моем классе. Дополнилось праздничное торжество награждением особо отличившихся учеников, а также приветствием новых лицеистов и преподавателей. Диана Шеленкова, Андрей Багудинов, Универньюз.